Дорогие друзья, с вами Влад и Стас 7575. Всем привет. Да. И сегодня будем продолжать играть в дворец. Да. Стаса будем начинать играть. Просто мы с другом играли с Марк Фастом. или игр игра форс гейм. Так то мы будем играть Стасом Так. Стас, давай. Куда заходи? Давай э, в хом. Там 5 человек уже нормально. Так, команду, команду какую выбираем. Давай к синему заходим. заходим. Синим давай. Кому ты будешь снимать, да? Да. А где? А вот... Так. так, где у нас тут что вообще что? Это серьезно-то здесь? А стоп-а... нет. Серьезно? А да, серьезно. А где? А где... Ой. Не знаю. Я нигде не знаю, на этой карте не играл никуда. Может быть, только даже нет а понимаю, Нет, есть, нет. есть. Так, может быть, он тоже не здесь? Есть, а? а нифига или здесь, ну это здесь? да, здесь, конечно, я так и знал он здесь, он в доме там дальше, где жить ладно, серьезно, в доме он здесь серьезно, здесь? здесь так, все полстака есть хотя бы можем закупиться, а где житель? неудобно, конечно, я не играл давно в скобочках никогда не играл, я в я не знаю. Я на других играл, я на этой Балум, я а? на Балум играл. На Балум уже была запущена, по-моему, да? А? На Балум, на Балуме интересно, там, ну, надо было на следующий раз поиграть. На Балуме интересно, по а? Так. Так, ну, надо. Надо. надо будет, кстати, э, типа, застроить, застроить, чтобы нас не сломали. А то придут а, какие-то наркоманы и сломают. Так, сколько он? Энтерняк. Прикинь, я покой, короче, играю, там, где-то, эти башни, такой застрою все ходы, которые... А где тут вообще кровать наша? Где кровать? Николая. Кровать, да. Я не знаю. Как... Где что, что застраивать вообще? Здесь. А, на втором этаже, наверное. На втором этаже, наверное, да? А ну-ка, здесь кровать есть. Нет, на третий этаж надо подниматься. Вам лестница совсем. Так, кровать. Кровать, паутины. Да, я нашел кровать. Тут кровать, где на третьем этаже, на чердаке. все паутины, капец просто. Это мы вообще приехали. Вот, он а на третьем этаже, посмотри, там. Ты застрял? Да, немного два, два блока. Блин. Круто, а за... я тут да. Да, да. Я, за... я опять застрял. Вот это ловушка для вот этих дебилов, которые будут нашу кровать воровать. А. Как ты застрял на паутине? Да, я застрею. Я вот один штраф вступил в паутине. Все, я просто не могу. Не ну, бывает. я еще за Так, надо строиться, наверное. Мне кажется. Наверное, наверное надо мне полслака ну, есть не умею тут строиться. Я на телефоне вот раньше играла, я на компьютере. Играла. Говорю папа, скачай Майнкрафт. Ты такой, нет, я не буду тебе эти кубики скачивать. А. Я, я взял, я взял, не скачал. Понятно. Ну я всегда ой. играл в Майнкрафт на компе Всегда. А! Tô... Это, Блин, я опять пауки. Я тоже. Да, у меня кирка Are18? есть только, я опять застрял пауки. А за ухипнены. Вьетнам, да? Там, Дон... на Донбассе война происходит, вот и вы. We... Be like... Так... Так, я ломаю... Так, меня только 15. А, а кто тебя убил? Зеленый? зеленый убил? Зеленый? Я тебя сейчас как, Я сейчас этого зеленого убью просто надо. Киркой, киркой. Так. А я, что а ли? Я, я, я помню, алмазную еще покупал меч. Вот он зачарованный, просто офигенный. Крутенский. А не такой меч, У меня было почти стак железа. Не знаю, я застроил немножко все. Дальше вы сами Это будете застраивать. Беру, этот, я пойду на железо, я ой. Устраиваю. Я на золото пошел, Это... все. Пацаны, да. Всё, я пошел на золото. Если я не вернусь, то все. Дай золото. Ой, железо немножко. У а, тебя ты? есть? На. Спасибо. Одну железо, круто. На. О, а нет, сколько там надо? Сколько железных? Ой, каменный меч стоит. Три железа? Да, три. Да, ну давай. Вс. А кирка два. Два железа. А мне кирка не нужна. О, кто-то кто разбросал одежду. Спасибо. На. У меня она не нужна. Я не могу я умирать, особенно я... Так, меч. Ммм, mm, Каменный меч, хороший. У меня кинь в окно. Ох, бежит! Чтобы а, нет, там было, в окно там О, а. там красный. Там фальтится красный, нет, желтый. зелёный. Ура, всё, каменный меч. Я а такой смотри. ⁇ -мо ⁇ он, все он все к, нам к, нам к нам бежит. К нам бежит кто-то. Иди, нет. Иди. А у, а у тебя меч, меч вообще есть какой-то? Так, у меня, в принципе, шесть штучек. Нет, меч как я так упал, да в смысле? Да, у меня бомбит, когда особенно я падаю. Да в смысле. Да, Ой, на тебя купить эти еды дам. Да, да это вообще, мы будем куда-то строиться, нет? Мы будем сидеть целый день да? Не знаю. Не, ну надо как-то идти куда-то на, на центр идти, надо, в смысле? Ну да. У меня бомбит, когда особенно я падаю. А я, я просто. Не... А я бежал в пацану? Нет. Я, я не убежал. Я... Я бежал с пацаном, прыгнул, и пацан тут столкнул, это наш считать, столкнул меня, и я упал все. А у меня, да, прикинь, я такой играет, ну, у меня, пацаны, я такой беру, они строят такой особик, беру под ними блоки, ломаю. Ну это вообще. Они мне учатся, пишут, так... Ну да. Молодец, что ли. Неприятно. Опа. Очень нежно. Ну вот там мы их строили, и строили. интересно, у нас золото есть? Золо золото есть, я смотрел там. А штук нужно. Штук. Так, я, я сундук ну, построил. Я построил вам сундук. Молук мне нужно, точнее, сейчас. Молук. ничего нету, потому что я только поставлю. стоит? Это я его поставил. Оно же резать стоит. Энтер-сундук, сундук, одно золото стоит. А Энтер-сундук, знаешь, прикол? Потому что Типа его поставил, да? И там можно его куда хочешь поставить, и там можно и хилки всякие давать, и что то, что такое. Все, что Уже четыре железа у нас. И как он это называется? Ирон. Ирон? Так. так что, пошли на центр? А? Я я вам закуплю брони всякой, чтобы когда умерли, сразу можно будет взять. А, а у меня вообще ничего нет. Мечи буду покупать всякие. Всё, пошли пошли пошли где ты вообще где ты вот да пошли на ну, сцентр троем троем мы сто процентов должны нет скажем подождите подождите подождите подождите трое мы их должны растащить. я ты меня опять убил ты что за происходит кто тебя убил ты ты меня столкнул опять. Да. Мы бежали, и ты меня столкнул. Ой, божечки, а как это вообще происходит? Я... Понимаю, почему на помпе э, на телефоне то лучше? На телефоне нельзя столкнуть Не знаю. Врага. Ну, на, на, на компе можно. Да, не знаю, почему так. Давай мне опять всё. Железо есть, спасибо. Ёп да, там есть железо. Только если ты его накопишь, надо ложить её, потому что нам его надо копить еще. Чтобы прокачивать. Так, А ты тоже умер или нет? Это не Я не у меня А ты не умер? Ты живой? Тут крысы, прикинь, тут крысы! Крысы там сидят! И что? Тупо крыса! Тупо. Тупо крыса сидела! Я только прикинь, там дырка в стене, понял там, где наши пацаны? Куда? Дырка, я такой захожу в ту дырку, а там, короче, какая-то девка стоит. Такая меня мечом начинает лупать, я такой, ах ты ж крыса. Реально, зачем крысить-то, ага? Не знаю. Ладно, вон покупай себе меч. Я пошел. А где именно Там, где застроены? Okay. Они, они вообще стреляют в нас. Что за бред? Надо строить Ой, эту. Три железа, три железа. Мне как раз нужно на меч. Камень хотя бы меч и мне нужно. Взять. Да. И... Я строю защиту. Защита просто миллион. Блин, даже свои все блоки просрал. Ну, да, когда тебя убивают а и все уже а да. там крысы не ходи туда, лучше не ходи там крысы сидят что... да я их убью нафиг, что я не умею что ли Ж... о тут бежит тут крысы ты, ты, ты, ты. это крысы, это... нет, это нас да? это наш это дебил, золотой меч выбросил тому надо ловить а зачем ему уже вообще каменный хороший, золотой нет зато ломается очень часто даже очень так я зараз себе блоки ну пускай, нет, пускай ну, мне пускай мне не надо? нужно еда не у меня 8 яблок нормально а у меня два жареных стейка ну не, лучше яблоки лучше яблоки я питаться трудно. они полезные да я тебе помогать все у меня блоки закончены у меня а есть я... на А что, там реально крысы? Где? Вот именно там, где на центре сидят, да? Или где. Где крысы? Ну, короче, наши стены построили. Там крысят. Сидят за той стенкой, и крысят. Ждут, когда мы выйдем. Ну, ты понял, куда мы выйдем. ну Спасибо. Ну, Нифига себе, он пришел. щедрый. А он мне кирку выбросил. А кирка-то нормальная. Я пошел на центр. Короче, ты пошли вместе. Выбросил он выбросил, он меч каменный выбросил просто бежал и выбросил, чтобы -то он не нужен никому я, просто, без... так, а я не покупаю не два стака не стоит, не стоит, не стоит. я два стака Забачьи купил два стака купил, нормально о, мне у меня стрела появилась Кто, Кто, ты, Кто, ты, ты, ты. откуда у меня стрела появилась, я не понял у меня стрела нет. Да? Да. Я теперь могу лук и не тратить стрелу. Я... я могу лук купить. Ты можешь лук купить? У меня 4 пол. Откуда у тебя? Может быть, у нас где-то лежит одна. Подожди, только не идти, пожалуйста. Ух. Давай. Так, пошли еще раз. Пошли. Пошли эти, пацаны. На центр. Я с, я с юзером иду. Юзер. Меня нет, О, всё, да. всё, у меня нет, но меня не... есть. Вс, у меня тут есть. Стреляй. Ну, всё, я пошел. Там, кстати, желтого жёлтого видит, который крысит. Он скинул. скинул. Да. Вс, его скинули. Наш... Наш... нашу били. Или кто, нет, не, не надо. погнали. Опа-па. А давай, а ч ты не хочешь идти? Давай идти. Давай идти, идти, идти туда. Кому ты там говоришь? Зелёным. Или кто там? С лука фигарит. А ты... Они только стрелять умеют и а все. А эти они не хотят. О. Они... О, красный, зеленый, на. Желтый. Да, все, ну, короче. Не понимаю, почему все стреляют с лука? Вообще, ну, на таран можно. Но О, луком... попал. Блин. Привет там на горизоне. На зоне там какой-то. Привет. Я тебя столкнуться. Ес попал. Блин, у меня нет. А, вот они не идут, они я буду просто ждать, пока не будет. Я с этой стороны. Вы с этой стороны, я с другой. Я с этой стороны. Ай, меня вук. Меня, меня... меня попали. Меня попали, меня упали. О, бегут. Бегут. Я убил. В смысле, у него нет да. бог. Я красного убил. Давай тебе звук дам, потому что я неумест настрелять. Давай. Да. У меня стрела есть, так Я попал. Был это мне тоже попали. Там волк... Не, ну у него лук очень больно стреляет. Мне просто все хп снял в пустит. У меня одно сердечко там. Ой, то есть 4. Я пожру, жрать надо. Жрать. Вс, я защитил. Они могут интерпр кинуть. Прнул, прнул. Блэт, мне две звезды Ой, опять. Я сейчас еще у тебя А сколько эндерперл стоит? Не знаю, на разные, ну, здесь, по-моему, стоил. 13-двет, 13 золота. 13 золота. да? Кто? Кто? кто там. Защищайте меня, я, я, у меня вообще одно сердечко. Убил, красавчик, я чуть не сдох. Мне надо две сердечки. не входит. Не, я все, вы все меня все, Я все, все, меня нет. Я застроился. Офигеть. я буду хидиться. Я не хочу, зачем? А зачем мне это надо? Я тоже. Я сейчас лук еще прозру, ничего мне делать. Я и так и на грани. у меня там одно сердечко было. Меня могли бы просто убить. Я не хочу гладить. Что ты хочешь? ⁇ -мо ⁇ тут шлемов. Ага! Такая ага гора. Если что, Влад, это мой брат. Ага. Заберите свой шлем. Влад, нет, иди сюда. Нет, нет, блин, я убил. А как-то. Тебя ну? убили? Да. Капец. Просто... Просто а зачем они закупили вот этот шлем? Зачем шлему? Перлы? Так. Что вот Тут главное аккуратно ходить. Короче, я буду стенки продолжать. Я буду... Так, Давай положите. стенки. У меня кирки нет. вообще ничего нет. Блин, ну как так, лук просто взял и все, Взял и все. Движись! Ты меня бьешь? Я делал кое-что. Ну, с... Как с... Не, мне два так нормально. А. а не надо мне двадцать так, зачем? Ну, ладно. Давай, а давай ты давай с другой, давай, а ты с другой стороны застраивай, Окей. О, я очень, ум... я не умею шиф держать и ходить чаще и строить. Я умею, и я, и умею. я не уже четыре года так делаю. Шифт и ходить когда мне комп купили четыре года назад вот так и умею. Не... на планшете тоже неудобно было Все, да. я тебе крышу Это еще ты... надо, надо еще крышу застраивать да, крышу еще надо делать да, теперь у нас туннель был у нас долбанка Главное, чтобы я не свалился просто. Я очень сильно боюсь. Тут ходят мародеры, Наркоманы. И наркоманы тоже. Всех, кто хочет ходят. Ничего страшного, у меня таких вещей особо нет. Таких. Лука нет у меня, меча нормального нет. Это принц, мне в сундуке творится? Какие-то дебилы, понакупали себе там шо хотят. Так выброси это все. Не купи нормальных вещей и вообще. Я не хочу выбрасывать, ничего там. Там в сундуке. А костя, там тупо, куча шпимов. Я, Я знаю. А, а нас. Ты мы двоем вообще. Сставишь, так мы двоем, ты смотрел, сколько у нас вообще? Что? Они, смотри, они все понакупали, позакидывали и все повыходили. Все двое двое человек. Понимаешь? Смотри, сколько нас, сколько нас синих, а? Сколько? Два человека синих. Они просто взяли и а? нас бросили. Просто бросили, вы наркоманы вообще. Такие. Вот соперики, вот от эм, тиммейта. Тиммейта долбаные. Вот зачем так делать? Ну я не понимаю, поналожили, блин, там слемов и... И вышли. И... Пипец, да. И... О, два за два железа у нас. Надо будет нормально понакупать сейчас. Так, да, нагрудник самый дорогой за семь золотых. Иди мне помогать. А, мне сейчас, а ты не видео снимаешь? У тебя же запись идет. Да, а ты? Да, если она не идет, я не хочу еще второй раз переснимать это, пожалуйста. Ну, я тоже. Да, я тоже буду. Давай, тоже. Не, у меня ты идет. Не... если меня прям не будет. Я еще все... я буду выкидывать всё. Я тоже буду лучше всё выкидывать, блин, ну это же невозможно. Все, я выкину. Рыгает, ты рыгаешь слева, ведь. Давай, а короче, садук, смотри, сломать, можно садук и... Нет, зачем не ломать? Не надо ломать, ничего не надо. Я все взял уже. Там уже нормально. Там хоть 5 шлемов будет, это просто так. Ну, потому что они реально нужны были, чтобы одеваться. Все нормально, я выкину. Ну ты реально рогаешь шлемами. Ладно, все пошли. Надо ли дальше строить? Нет, все, пошли уже всех убивать, ломарить. Ничего не, не видно. Темно, ну, а ничего не видно вообще. А мы уже почти все пристроили. Там пару блоков осталось. Главное. Ты умер. ты умер. Там пипец творится. Полный пипец. Я Вьетнам. Вьетнам, да? Даже в Вьетнаме, по-моему, было не очень так жестко. Не так жестко в Вьетнаме было вообще, чем здесь. Все нормально. А, я выйти не смогу теперь ё мое, блин, я упал. Нет, ты у меня стоишь просто. Как ты упал? Это туннель. Туннель Киев. Там золото. то Я сейчас. Нет, они злуком фигарят. Не-не-не. не не. Я сдох. Блэд. Все, валим. Ты нормально, что я сдох? Нет, конечно. Нет, конечно. Это вообще плохо. Печально. Это печально, это печально да, это полная печаль. Блин, а если они сейчас прорвутся О, сюда? Они прорвут. сейчас прорвутся, и все, хана Хана печаль. Хана. Они, они уже к нам бегут. Они, сам, наверное, затимились. Они затимились. Прикинь, короче, я играла с одним пацаном, там, два, два на два. Как затимились? Ну, и потому что они команда. Да. И там Красный говорит, вот Тим, мы согласились. И он закрысил нас. Он нам сломал... Знаешь что? Что? Кровать? Вон у неё моё, блин! Кровать! Ну так и всегда происходит. А мы думали, что мы с нами Рили за Тимиса хотел? Да, конечно. Никому не верь. Нет, это обман. Никому я не надо. Да. Я теперь понял. Так. Теперь надо реально закупать нормально. Не как они закупали, да, только нет. шлемы. Нормально. все, все Весь сет, весь сет. Я зелье зель, исцеления купила. А она, она не рабочая. Я его проверял. Это мёд. Или нет? Или нет? Там мед был, я его не пил. его иначе не на этом сервере, это на другом было. Там жесткой Я понакупал зелье, ну, зрители, вы помните? Зрители помнят, что я понакупал столько зелий и просто, просто нажал на нее и они без эффектов стали. Я просто денег все потратил, те железо потратил весь так на эти зелья, которые не работают. Потом я убил мужика, у которого был э, алмазный меч, а я, я просто деревянный убил. <плес> так давай рвемся, типа. Так они с э, этим луком офигенно. А давай быстренько. Хопа, и все, и вали. А где Пожел, же? Давай золотом, Бежим. А -а -а, давай. бежим. О, Думай, у нас пойдем. стреляют. Они стреляют Думай, нас. Все, я ними я опять пош... золото. Тебе 5 золото или Мне сколько? Лучше я лучше здесь застрою. Я блоки буду ставить. Сколько у тебя золота? Эм, ноль. Ноль? А у меня пять. Пять? Пять. Прикольно. Нормально, я лук купил. У ну, меня одно золото осталось. Давай я даже сундук купил. Ну что, пять где-то положил -то эти все шмотки. Ты? Мне сундук надо. Все, смотри, я сундук ты? я купил. Я Ндаршунду купил специально, чтобы чтобы был, просто чтобы был, понимаешь? Я, кстати еще один куплю, надо надо на центре купить этот. А? Ты лук мог купить со стрелами? Я купил, Логично. Ха-ха. У меня было 5 золота просто. Я купил еще Ндаршунду, еще один отбор. Если у меня был надо будет железный меч. Нет, нет, нет, не, нет. Убивай. Там, не, не. Он через стену бьет, в смысле, он, он нормальный, нет? Читы. Читы, читы, читы, меня убил, он меня убил. Нет, так невозможно, он читер, в смысле, он сквозь стены бьет. Читы значит, я же говорю читы, значит он читер. Читы он использует. Блин, Может, я, он, я опять он... лук просрал. А ты Второй зарабатываешь раз. на ютубе? Ну, пока нет. Но, твой... Ты зарабатываешь деньги? Нет. Понимализация не включена еще. Так еще, а что мне залагало? Мне меня... залагалось. Не знаю. <съех> я, такой 8 утра про... я 8 утра проснулся и играл ага. в 9 с вытянутой рукой. И я просто такой, у меня где-то рука час болела. Так, у нас 37 железа. 37. Это, Это я. Я еще мечей понакупаю тут. Я 4 меча купила. Я, я в индерсунду кидаю все мечи. Это и золо, и железо. Я, короче, все в индерсунду кидаю, потому что они могут, они... Я чуть-чуть... Я тебе еще мечек возьму. И... У меня пять, у меня пять. Так, у меня. 5, у меня, 5, так, 6, 7, у меня... Я еще три я еще кирку покупал, кирок. Моя генерация. Сила. Отравление. Так, отравление? Мне... Так, отравление. 5, ну, 7, золота. 7 золота. золото. Семь золото. Круто. И селения, Я две штучки исцеления. Я исцеление кинул одно, одно в я еще один она опять, она, она без эффектов, ты понимаешь? Это без эффектов. Я ты не купил? Понимаю, она, она без эффектов, без эффектов, она сломалась, она не действует, она без эффектов. Блин, опять Но такая. Это фигура. Фигура. Написать. Без эффектов, надо что доброе? Где? Где? А смысл? Я могу обычную водичку купить, зачем стой, тебе это стой, надо? Стой, стой, стой, стой. Стой, да стой. в смысле? А у меня... На, водички успокойся. Водички попей, успокойся. Без эффекта? Спасибо. Не понял. Ладно. Я ненавижу Хриску, а меня зачем я, же, зачем я деревянный верь сделал? Все, пошли, пошли. Мы вдвоем сразу должны его завалить, сто процентов. Блин, накрутить надо было купить, ты где еще? ты где? Я убегаю, я убегаю, я убегаю! У меня восемь ситков золота, у меня восемь золота. Круто. Ты можешь да. два меча, ой, два лука купить, мне и тебе меч. Да, есть. два лука и... Эндерсундук. Фрел... Эндерсундук можно купить, наверное, или там уже не хватит? Так. Эндерсундук нам не нужен, нам он не нужен, я тебя обечтаю. Нужен, чтобы, чтобы, чтобы положить золото. Ну что, если тебя убивают? Я помню, тактику придумал одну. Знаешь какую тактику? Когда нас убивают, я все вещи ложу в эндерсундук, потом все забираю, чтобы не умирать. Ну, чтобы вещи не пропали. Они а в в эндерсундук я забираю, я помню. Профиль серии тут делал. Вообще просто, Влад, лук выкидывай вместе со стрелами, на Да положи Лука. в эндерсундук. Стрелы. Давай лучше в эндерсундук релье положим, чтобы их не прокапать. Ну, да. Так, а у тебя есть золото или у тебя нет уже золота? Нет, я же его все потратил. Блэд. А, ну да, там уже восемь я было. Все, бежим. У тебя есть какая-то еда хотя бы? Ну, еда... Нету. Вот у меня только хилка была, и то и нет. А там есть да, куда? Да, издаление не работает, это вообще... Они двоём! Они двоем. Нет, я не хочу, нет. Все, нет, пошли, пошли обратно. Я, я забыл еду купить. Я крысить буду, стань золотой стенкой, за стенкой стань другой. Я за едой побежал, вс. Я тоже. И ты нет, я забыл проезжать. От... Я на минутку отойду. Окей. Ты нет вообще. Куда пропала еда, не знаю. А у вас и нет. А тебя убили какие-то. А, зачем? ч? Я бы. Я тут. Окей. Okay. Тебя не убили там еще? Я шесть яблок. Я шесть не... яблоко. Я, я Красные, два. Зеленые. Я тебе зеленые, яблоки зеленые, даю. Зеленые. На, на, яблоко. Яб... Я... На тебе два яблока. Все, пошли. Okay. О, не бегут. Может быть, я. У меня есть кстати, еще свой второй канал, знаешь, как он называется? Okay ой, они стреляют наруто геймис и там картинка наруто стоит там они шмаляют сука они просто по я не смотрю, они, они по жесткому стреляют сука аниме говно, ты согласен? да да Верно. Нет. нет, они довоем, они мост, затимились, зеленый зеленый затимился как они стим, я знаю, он закрестит а может давай мы тоже затимимся, потом закрытим? Затимимся? Так мы и так одна команда, мы ее убить друг друга не сможем. С ними затимимся! А, с ними? Да не, ну вряд ли они меня убьют сразу. Они уже бегут, я не хочу. Это опасно. Они двоем, не-не-не, как он. Ай! Нет. У них лук поджигающий! Нет, нет, нет, нет! Я застроил, кровать, быстро! Кровать застраивать быстро, я сказал. <сёк> застраивай здесь, застраивай, быстрее. <сёк> быстрее прятаться. <сёк> Прячемся. <сёк> Прячемся, блин. Опа, Всё. я тебе птичка куплю. Все, вам не рады здесь. Идите нафиг, я застроил, все. Да, ну, идите в одно место, в пятую точку. Ага, понятно вам. Быстрее! Заходи! Заходи! Заходи! Наверх заходи! Я сейчас покупаю вот эту фирму. я, я купил. Ты говоришь, что я... Ты мне не веришь, что я в Украине живу? Не, я верю. Ну просто школа не, не очень странная. Блин, ну я тебе говорю, у нас приняли такое решение, чтобы мы не учились до один станционке. На, нам приняли, чтобы мы учились э, до 8 января. Понял? Ну, Они не хотят, нет. чтобы на дистанционке учились. А, нам плевать. Учитесь, учитесь, и всё. А так у вас каникулы, да? У вас да. Каникулы? Ну и то, ну, мы учимся, ну, учились вчера только. Ну там, дать, одно дистанционное урок, и всё Вчера, и все. Так. А у вас по видеосвязи, да, уроки? Да, в Zoomе. Тут сундуки есть. Можно взломать, кстати, этим там Они Что? Нет, они не могут. Они могут сломать только. Они могут сломать только эндор Они не могут открыть его. Он же не открывается. Это только... вот этих пусто. Я специально переложил. В сундук Все. У меня кирки нет. Я за кирку куплю. За железо? Так, я выхожу. Вроде бы все чисто. У нас кирта лежало все. Все чисто. Проход чист. Так, они а даже сюда не шли, понимаешь? Мы просто панику зря паниковали. паниковали. Мы зря паниковали просто. Они сюда даже не, не шли, не собирались. Да. Я обсидян я... купил. Я обсидян. Я обсиди... обсидиан. Панику. Панику зря. зря разводили мы панику. Вот именно. Зря панику разводили. Стой, ты где, ты где? Я пошел обсидианом застраивать. У меня обсидиан есть. Да сколько он стоит? 15 золота. Ой, железо. Железо? 15? Да. Я его. Я все железно возьму и куплю его. Окей. Я купил. Будешь застраивать идти. Я, я буду защищать. Я тебе еще одно железо Банзу. куплю. А не да хочу застраивать опять, блин, так, я ну, уже я застроил все. Лови. Блин, опять придется застраивать. Давай все, подавать просто так все. весь этот подвал застроим тупо. Я могу ловушками застроить. О, сломали кого-то. Красную кровать сломали, красная. Ну главное, не что длинная. А, а я испугался, что я сам себе кровать сломал. Все. ну короче все застроим, Сереб, по-разному. нам строится, похуй. Я, я сам себя застроил. К нам строится кто-то похуй. Не застраивать, очень хорошо, потому что мы ну, блин, я не хочу, чтобы нашу кровать кто Ну а кто хочет? Это ты строишь, да? Я испугался, что к нам строится кто-то. как-то так плохо, как строим. Надерся, надерся. А где все ты? Может вообще? быть ты не пойдешь наверх? Не надо там наверх идти. Какой наверх? Можно? Нет, я на центр мой пойду. Потому что красных сломали. Остались зеленые и синие. Мы ее спали. Так и все. Пошли. Ты где вообще? Я застрял здесь все, я здесь все застрял. Хочешь посмотри, я всю лестницу застрял уже почти. Красавчик, надо было эндорняком застроить. Так да, пофиг? Я эндорняком застрою. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не так. А все нормально, блин, уже все хорошо. Норм. Не норм. Я знаю, они прорвутся, у них алмазная кирка, они просто это все разнесут и все за, за пару секунд. У них нет, Потому нет, что они на, на, они на центре сидят и там э, просто берут и все. Они не добрали центр. Красных уже все, красных нету. Я знаю, я об этом говорю тебе, что опасно жить. Да, а на, я да? на Вьетнаме Понимаете, было на тише. На Понимаешь, на Вьетнаме даже было тише, чем сидеть. Я все взял, я сейчас интернят закуплю, чтобы застроить здесь все интернят. Я вроде бы застроил, не знаю. Не Короче, я не буду тут ничего больше застраивать. Давай потому что эндерняк. не хочу опять все раскапывать. Потому что я знаю, что будут дальше тут застраивать. Так-то иди сюда и застраивай сам. Я не хочу. Я пойду на центр. Пойду на центр, потому а что мне что, надо уже. Я можно да. Короче, я буду просто эту лестницу всё застраивать. Я тебе там положил всего. Я на центр пошёл и все умру так умру. Всё, в принципе. Нам вообще уже всё, в принципе. Так. Чтобы тебя там не убили полностью. Они убили. Постараюсь. Блин, нифига не видно. Как это Я просто его а не флирую. А не, ты с я. В не веб играешь? Нет. Без вебкой? Нет, с вебкой, с вебкой. А проти меня говорит, в дом мне будет 50 подписчиков, хотя бы 49 подписчиков или 48, я буду. Я ничего Выбирать не цепи. вижу, я не понимаю. Надо факела покупать. Я ничего не вижу, серьезно. Меня бесит уже, я просто, ну. Играть. Уже 40 минут мы играем, понимаешь? Одна катка 40 минут играет. А так. <св> <св> <св> Сюда, сюда а, это, а тут нету, по-моему, факелов. О, сломали кто-то. Жопый. Не, зеленый сломан. Офигеть, наш. Что сейчас... это наша бунка брал, слушай. Это да все хана нам покупают. Все, прощайся. Не, хана, У нас просто mm. все защищены, мы их просто разнесем. Наверное. Мы не сможем! Я не могу! Я не могу без факелов. Ты понимаешь, что там надо через верх ходить реально? Ну, Давай Я, короче, заберусь самый верх. Ай, а, а ты вообще с, жел... с, золотым... с золотым мечом бегаешь. Ну, купи меч нормальный, пожалуйста. Не ходи как бомж. Пошли да? на золото. Опа. О, 36 штук! Ничего себе! 36! Давай беги. Положи в сундук все, давай быстрее. Я защищать буду. Эй, ты шо? Я дел? просто иду. Я просто бегу, всё. ё -моё! Ты упал? Все застроено. Нафига застраивать все, а? Да, okay. паника у нас палатка. Небольшая. Ну, небольшая. Я, куп я покупаю самый лучший меч, лук, нет, мне на самый лучший меч, меч не хватит. Меч? Да. Купи мне. Куп... купи мне, купи мне. Окей. У меня 15 золота меч. как раз осталось. Меч? Меч? Да, я, я тебе купил, все, держи. Я тебе дал. Спасибо. Теперь мы сможем нормально жить. У меня меч, Дай. у меня лук фигарит, знаешь, чем вообще? Огненный. Я сейчас все подпалю. Все, пожар, пожар! Кстати, тут нет, Ну давай пока. Что, в смысле, пока. Давай видео заканчивай. Чего? Давай еще. Давай их убьем и потом все. А мы все равно уже проиграли. Наверное. Не, ну да, я не знаю, я один не вытащу всех. Нет, они читеры вообще. Серьезно, они читеры. Все, давай пока. Все. Мы не знаем, мы может быть доиграем. Мы доиграем, да? я сейчас убью его. Нет, он, он застроил. Вот он, он, вот он. Вот этот наркоман. Он через верх пошел. Мы убьем. и я убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил, убил. Одна сердечко, одна сердечко убил. Убил? Убил, красавчик. Фух, он помощь вообще какой-то. Как он всех убил, я не понимаю. У него брони даже нету, ты понимаешь? У него меч хороший, а вот брони нет у него. Так, ну давай хотя бы затащим их, потом уже будем прощаться, потому что реально. Уже и так серия долго идет Так, давай еще. О, нормально, нормально. Бежим. Данное, ну, чтобы я не слабился. У меня 8, у нас 8, короче, вместе. А блин, ну что происходит? Я хочу быстро свалить отсюда, а мне не получилось. Ты умер. Все побежали. Давай. Так, ну мы получается что можем? А мы ничего не можем. Ты можешь поделиться со мной, я куплю. не, не, не лук тебе. У меня пять золота есть, пять золота. Так, давай я поделюсь, у меня 13 золота. Давай 8 восемь золота мне. Я тебе куплю сейчас хороший лук. Так, вот, я тебе купил. На. Стрела, вот. Стрела, вон, бери. Бери, всё. Так, всё, пошли. О, супер, вон, да, ну, ты я За так. так. Вон он. Ну, он куда-то свалили. А мы его не выпьем, наверное. Мы не сможем победить. Не Где ты а вообще не находишься? Не Я единица. Так. так. А, У меня а, еды не нету. Ну все, давай, пока. Пока? Стой, попрощаемся давай. Давай, иди сюда прощаться. Так, все, давай, остановимся. Надеюсь, вам ролик понравился. Да, если хотите больше роликов, ставьте лай лайк, палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, И всем пока-пока.